Как дела, Вовочка? Нормально. А в школе как? Нормально. А здоровье как? Нормально. Слушай, а в твоем лексиконе есть другие слова, кроме этого, нормально. Папа сказал, что взрослым не стоит говорить. Отвали. Вовочка, ты меня окончательно достал. Я хочу видеть твоего папу. Нет, Мария Ивановна. И еще раз нет. Это почему еще? Нечего чужих мужиков отбивать. Мама, меня исключили из школы. За что, Вовочка? Не знаю, наверное, под сокращение попал. Вовочка приносит из детского сада чужую игрушечную машинку. Откуда у тебя эта машинка? А, это мы с Лешей Сидоровым поменялись. А Леша дал тебе машинку. А ты что ему дал? По шее. На уроке физики. Вовочка, кто такой Георг Ом? Расписал законы, наверное, депутат.